всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я вам хочу немножко рассказать о игре которая уже стартует буквально часа через 3-4 она уже стартует и в этой игре мы с вами сможем заработать 150 процентов чистой прибыли на полном пассиве а если мы пройдем до конца до 20 галактики мы с вами сможем заработать 421 BNB. кому это все интересно Усаживайтесь поудобнее. Сейчас я вам расскажу, как здесь зарегистрироваться и принять участие в данной игре. Итак, для того, чтобы принять участие в данной игре, по моей партнерской ссылке, когда вы перейдете, вы получите два золотых билета. Они вам дадут два бесплатных корабля. Вот таких вот бесплатных корабля, которые, когда запустят данную игру, один корабль будет стоить после запуска игры 0.08 BNB. Вам эти два корабля дадут совершенно бесплатно, пройдя регистрацию по моей партнерской ссылке и это все будет до старта до старта осталось 3-4 часа старт будет по москве с 15 часов до 17 часов в это время будет старт рандомно это может быть 15:30, 15:40, 15 15, 15 там 50 ну, когда админи захотят тогда они запустят промежутки вот этого времени с 15 до 17 смотрите чтобы принять в данной игре участие, здесь также предусмотрен заработок без вложений. Данная, адми... данная администрация, она на протяжении игры, когда она запустится, она будет устраивать разные конкурсы, в которых вы можете поучаствовать и зарабатывать в данной игре абсолютно без вложений. Смотрите, когда вы переходите под мое видео, вы здесь нажимаете кнопочку вот «Еще», и здесь полностью описание данной игры. Также здесь есть все телеграм-канал, телеграм-чат, ютуб-канал. Также на самой игре вы можете это все найти. Вот, когда вы опуститесь ниже. Здесь есть Twitter, YouTube канал телеграм. Там вся подробная информация об игре. Я вам сейчас покажу, как в ней принять участие. Переходим вот по ссылке в бота. Обязательно вам нужен кошелек MetaMask. Также у меня есть инструкции, у кого нет кошелька MetaMask, как его установить, как туда завести BNB. Ссылка также будет в описании. Вы перейдете ознакомитесь. У вас на MetaMask должны быть BNB. -шки. Переходите вот в бота. Это изначально вам нужно сделать. Перейти в бота. Переходим в бота, нажимаем в нем старт. Сейчас я вам покажу нажимаем вот, запустить бота. Далее бот просит выбираем язык, какой вы хотите. Выбрали язык, к примеру, там русский, Украина, Польша, английский, ну неважно какой. Выбираем язык. Далее бот вас просит вставить кошелек. Вы переходите в свой MetaMask, открываете его, и я знаю, что есть люди, которые не знают, где кошелек. Сейчас мы откроем MetaMask и вот ваш кошелек, сеть Binance Smart Chain, как установить кошелек, все есть под видео ссылка, вот вы копируете данный кошелек, переходите опять в бота, вставляете, нажимаете старт, далее после того как вы это все сделали, переходите вот по ссылке, переходишь по ссылке, попадаешь на вот такую вот страницу, здесь у вас будет username. то есть мой, и у вас здесь будет э, промокод. Это по моей ссылке вы получите два бесплатных корабля. И вы нажимаете здесь активировать. Открывается окно метамаска. Вам нужно будет поставить подпись с игрой. Она стоит там 0,5 центов, 0,6 в зависимости какой сейчас курс BNB. Далее, если вы все сделали правильно, вы попадете на вот такую вот страничку. И когда... Вы нажмете здесь войти. У вас здесь будет два бесплатных корабля. У меня как видите. Сейчас на данный момент 6 кораблей. Я когда здесь проходил регистрацию. Я получил 1 корабль. И 5 кораблей я себе прикупил. И вот сегодня. Когда будет запуск данной игры. Что вам нужно сделать. Вам нужно будет завести на баланс. Самой игры деньги. Для активации данного корабля. И вот у меня есть табличка. Сколько это стоит, если мы пройдем до 20-й галактики? Вот первый уровень у нас стоит, чтобы активировать данный корабль 0.06 BNB То есть вы получили два корабля Если вы, допустим, хотите активировать один корабль Вы нажимаете на корабль Нажимаете активировать У вас на балансе здесь 0.06 BNB И все И потом, когда вы активировали корабль вы нажимаете кнопочку «Автопилот» и смотрите, как происходит процесс данной игры. Также в самой игре предусмотрены еще бонусы. Здесь будут летать кометы. Если вы, допустим, поймаете какую-то золотую комету, вы получите джекпот. Как говорят, вот здесь кометы вот так вот будут летать. Вы там нажимаете мышкой, поймали, допустим, комету и сразу вы получите какие-то там деньги они у вас будут здесь отображаться на балансе. И если мы вот допустим с одного корабля который стоит 0.06 BNB дойдем до 20 до 20 галактики мы сможем заработать 4.21 BNB на пассиве. Также в игре присутствуют пираты. Допустим вы уже заработали 140% с одного корабля. Будет какие-то там пираты на вас налетать вы сможете от них отбиваться но это все очень-очень интересно и сегодня вот ожидается старт, мы это все с вами увидим чтобы пополнить баланс в игру, нажимаем на плюсик и здесь вводим сумму какую вы там хотите, например 1 BNP и нажимаем пополнить вас соединяет с бета -маском. все происходит очень быстро, я уже пополнял баланс, выводил баланс так само, когда у вас будут вот деньги на игровом балансе, вы так само можете здесь нажать там 25%, 50% либо же 100, всю сумму нажать вывести. Все выводится без проблем, очень быстро. Главное, чтобы у вас были бенбишки на метамаске. Далее по самому меню, вот вы сейчас видите здесь вот красное вот это, этого все, всего не будет после запуска игры. Здесь будет все нормально работать, все классно. Также в данной игре есть стейкинг, NFT будут, язык. Также здесь будут показываться лидеры. Здесь будет ваша партнерская ссылка. Вот видите, я уже здесь внес вот 0.39 BNB. И вот здесь после старта игры будет ваша партнерская ссылка. Также будет показываться ваша статистика. Здесь партнерская программа, она... На три уровня. Вот именно количество 6 кораблей. Количество партнеров 14. Но это показывает только первый уровень. После старта игры будет здесь показываться три уровня. И есть служба поддержки. Здесь вы можете связаться со службой поддержки. И позадавать им любые вопросы. Также здесь есть PDF, PDF презентация. Она очень-очень красивая. Вообще игрушка. Очень мне понравилось тем, что здесь можно заработать не только на партнерской программе, а можно заработать на чистом пассиве, даже если никого не приглашаю. Также здесь будет вот стейкинг, в котором я также хочу принять участие. И здесь вот можно за месяц получить 170%. Также вот сама игра и будут еще NFT. Так само как вот на бинансе разработчики придумают какие-то там боксы и их можно будет выиграть без вложений можно будет их как-то там купить с вложениями ну в общем мы это все посмотрим по развитию игры в общем друзья всем советую перейти ознакомиться с данной игрой все ссылки будут в описании также вот у них вот есть youtube канал кому что непонятно можете перейти на их youtube канал у них там обучающие видеоролики по игре, все посмотреть почитать ознакомиться ну такую возможность я думаю выпускать ну не стоит вот такой друзья получился обзор пишите свои комментарии ставьте лайки всем желаю больших заработков всем хорошего настроения и всем пока